Здравствуйте! Рядом со мной бизнес-тренер, предприниматель, собственник компании Мастер Продаж Вячеслав Богданов. Он с 2013 года обучает крупных компаний, предпринимателей, менеджеров по продажам, консультантов, продавцов. И хотел бы узнать а, о, об одной из услуг компании Мастер Продаж, которая называется «Тестирование персонала». Итак, Вячеслав, первый вопрос – из чего состоит тестирование, которое проводит компания мастер-продаж, и чем оно полезно бизнесменам и собственникам компании? Спасибо, что задали мне этот вопрос. На самом деле он очень важен. Тестирование – это такая штука, которая нужна для любого человека и для любой компании. И на самом деле она, эта услуга одна из самых востребованных в нашей компании. Немного я пишу. Она состоит из нескольких этапов. Первая часть тестирования – это интервью на продуктивность. Это не просто э, тест. Здесь задаются вопросы, здесь беседы с кандидатом э, напрямую, либо сотрудник, либо кандидат напрямую. Длительность этой беседы около получаса, до часа, плюс-минус. Вот здесь мы выясняем, насколько человек способен доводить дела до конца. Очень многие люди в нашем обществе считают, что чуть другое, что такое продуктивность, чем мы здесь проверяем продуктивность в нашем случае мы проверяем именно способность доводить дела до конца во что бы то ни стало. Ключевое здесь во что бы то ни стало доводить дела до конца. Очень есть много постов и много должностей в компаниях, которые, на которых нельзя ставить непродуктивных людей. И очень многие руководители делают ошибку и ставят туда непродуктивных и ожидают от них результата. Вот. Поэтому э, это очень важный момент у любого человека, и мы это проверяем и даем точные данные об этом. Спасибо за ответ, Вячеслав. <связывая> Второй вопрос. На какие должности нужно брать только продуктивных сотрудников? Есть ключевые должности, на которые обязательно должны попасть только продуктивные сотрудники. В первую очередь, это специалист по найму персонала. То есть, если. Специалист по найму персонала пропустит непродуктивного. А знаете, как есть такой закон, что подобное притягивает подобное. Uh -huh. Если человек пропустит через себя непродуктивного, либо не увидит продуктивного, непродуктивные такие люди именно и не видят других продуктивных, вот, то в этом случае мы получим в результате компанию, которая не обладает результатом. И очень важно основные ключевые посты там, где находятся руководители подразделений, вот эти руководители подразделений в компании угу. тоже обязательно должны быть продуктивными. Спасибо за ответ, Вячеслав. Пожалуйста. Следующий вопрос. А зачем руководителям нужно знать состояние личности своих подчиненных? Вообще, состояние личности – это то, что влияет вообще на многие элементы жизни человека, в том числе и на его работу. Во время Тестирование состояния личности — мы проверяем такие элементы, как уровень стабильности человека то есть то, насколько человек продержится на работе. И долго ли продержится... Вот, уровень уверенности, уверенность кстати проявляется проявляется именно в ситуации, когда человек обладает знаниями И не обладает вот... Уровень общительности, Уровень симпатии к людям э мы проверяем. А также, мы проверяем, уровень ответственности, уровень этики. бывает такое, что кандидат Человек, например, натворил столько дел в жизни, что они уже мешают ему общаться с клиентами, иметь дело с клиентами и так далее. Мы также проверяем уровень активности, состояние то, насколько человек способен пробиваться через трудности. Вот, вот это, это все состояние личности, они напрямую влияют на результаты в продажах и вообще в работе сотрудника, не обязательно это продажник должен быть. Вот. Это очень важный момент и я рекомендую руководителям обратить на это внимание и на эту тему обязательно, я всегда рекомендую, проходить тестирование самим руководителям, потому что не всегда рыба портится с хвоста, иногда с головы. Вячеслав, спасибо за ответ. Следующий четвертый вопрос. В чем поможет руководителю знание уровня мотивации каждого сотрудника? Да, на самом деле, мы проверяем уровень мотивации человека, и он нужен для того, чтобы понимать, какую... Конфеты, я так называю, нужно давать каждому сотруднику индивидуально, потому что кому-то, например, за хорошие результаты, кому то есть смысл поощрить поездкой на море, а кому-то просто отпуск, кому-то просто, не знаю, хочется велосипед, кому-то хочется в горы. Ну, каждый человек разный, и в компании у каждого свой уровень мотивации, для кого-то деньги самое важное, ну, кого как, да? Вот, поэтому рекомендуется руководителям, давать сотрудникам за особые результаты именно то, что он хочет. И уровень мотивации, когда мы протестируем и видим именно то, что движет самим человеком, потому что мотивация – это то, что изнутри движет человеком, чтобы он давал либо работал, либо давал максимальные результаты. И уровень мотивации здесь проверяется досконально, потому что он необходим для того, чтобы далее двигать человека по результатам, двигать выше двигать к большим результатам, делать его, может быть, поднимать на высокие посты. Именно э, с помощью уровня мотивации так и делается. Потому что, э, знаете, как у нас была такая ситуация, что э, компания купила автомобиль, руководитель купил автомобиль и поставил входа в магазин, и сказал там, пятерым продавцам в магазине, что... Пожалуйста, кто поднимет на 30% продажи, мы это подарим, дадим вам автомобиль. Uh -huh. Это небольшая сумма была, не так кардинально нужно было изменить продажи. И знаете, как было, никто не, никто не выиграл этот автомобиль только из-за того, что уровень мотивации был не тот. У каждого из них уже был автомобиль, и им не интересно было вообще к этой цели двигаться. Интересно. А что для них нужно было сделать? Кому-то было интересно просто пойти в отпуск, ага, для серьезно. него было для этого человека было важнее. А кому-то было интересно поехать на какое-то обучение, а ему давали автомобиль, а у него он нужен был, понимаете? Поэтому. Понятно. Получается, Поэтому у... это не сработало. Угу. Получается руководитель должен был спросить каждого сотрудника, что он хочет, да? Да. Получается, так? На самом деле уровень мотивации регулярно проверяется, потому что у человека может как-то изменяться мотивация подниматься либо опускаться и в соответствии с этим нужно давать именно то что человек хочет именно в этот момент времени и это рекомендуется делать хотя бы раз в месяц есть специальные вопросы и это можно сделать и это мы даем как бонус к тестированию которое мы проводим uh -huh. ясно кстати по поводу тестирования хочу добавить что кроме вот мы напомним мы проводим интервью на продуктивность, проверяем состояние личности человека, потом ну, у нас есть анкетка на мотивацию, где есть вопросы, связанные с мотивацией, а также мы проверяем знания человека. Знания человека в той области, где он специалист, и в этом случае э, ну, знания необходимы только если… Бывает такое, что есть знания, которые в компании получить нельзя. Ну, например, выучить таблицу умножения в компании нельзя, это можно сделать еще в школе. Либо научиться там э, сдавать отчеты как бухгалтер в, э, в налоговую, нужно научиться еще до того, как прийти на работу, работать бухгалтером. И эти знания мы тоже проверяем на основе задачек. И каких-то именно поставленных целей, либо каких-то решений, которые мы ожидаем еще до того, как человек вступит на эту должность. Либо, если в этом случае, кстати, когда мы проводим корпоративное обучение по продажам, мы вместо знаний... То есть, даже правильно сказать, не вместо знания, а вместе со знаниями мы еще проверяем трудности, которые человек, сам человек видит в продажах, для того, чтобы заточить под каждого сотрудника его обучение, чтобы дать ему то, что ему нужно. Потому что не всегда толпой это результативное обучение. Угу. Ясно. Спасибо за ответ вот последний вопрос. Кстати, вот почему уровень образования кандидатов или сотрудников вы проверяете в последнюю очередь? Многие на это смотрят еще в начале, когда там получают резюме или CV от кандидата. Да, мы проверяем в последнюю очередь уровень э, знаний человека только из-за того, что человека можно всегда обучить и легко обучить, если он продуктивен, если у него хорошее состояние личности и там видно, что человек способен и готов обучаться. И открыт к обучению. Вот. А также, если у него уровень мотивации подходит для того, чтобы он был готов обучаться. Потому что, например, если уровень мотивации у человека деньги, а вы предлагаете ему обучение, то в этом случае просто ну, это будут потраченные даром деньги. Поэтому знания проверяются в последнюю очередь э, только из-за того, что их можно дать, если все остальные состояния, которые мы проверяем, хороши для человека. Вот это очень важный момент. И, кстати, в конце концов, это освобождает кучу времени руководителей, освобождает кучу времени у многих э, сотрудников, которые занимаются обучением и так далее. И э, вы понимаете, человек э, даст вам результаты прямо сейчас, либо он даст вам через какое-то обучение. Вот и все. Вячеслав, спасибо за ответ. Пожалуйста. Итак, коллеги, вы услышали ответы от Вячеслава, да, но очень-таки важные вопросы. Кому интересно, вы можете записаться на тестирование, да, это индивидуальное тестирование к Вячеславу Богданову. Ссылка есть внизу в описании. Можете перейти, оставить свои контакты, вот, и либо позвонить сразу нам. И мы вас ждем. Благодарю, что посмотрели это видео. Всего доброго. Пока. Всем пока.